Приветствую всех, с вами Владимир и канал Китай Стал Ближе Сегодня у нас вот такая вот посылочка, большая довольно-таки Здесь наверняка какие-то вещи А почему я думаю, что вещи? Потому что посылку заказывала моя жена Значит, посылочка оценилась в 5 долларов, шла она где-то в районе 3 недель, точно не могу сказать, поскольку заказывала жена, но трек номер отслеживался, поскольку она мне сказала, что посылка пришла. Да, трек номер отслеживался, все было хорошо. Давайте откроем и посмотрим, что же нам сегодня пришло. Вот что, нам пришло то ли костюм, то ли чего-то. Вот так вот запаковано. Все это очень мягенькое. Сейчас посмотрим. Жена заказывала полотенце. Я точно помню, заказывала какие-то костюмы, много всего, чего заказывала. Вот это, скорее всего, полотенце. Но скажу сразу, запах, запах, запах, запах. Очень сильно пахнет клеем. Очень сильно пахнет клеем. Давайте мы с вами сейчас развернем. О, есть вот такая даже вешалочка. Есть вешалочка. Сейчас попробуем, как это все вообще распаковать как-то надо. Я думаю, вот это надо вот оторвать. Здесь у нас есть ленточка, вот так было перетянуто. Здесь у нас написано что-то. Это, скорее всего, о магазине. Размеры 76 сантиметров на 91 сантиметр. И это полотенце. Это наверняка полотенце. Конечно, все прекрасно, все здорово, но почему же так пахнет? Так пахнет Китаем. Китаем клеем пахнет. Жутко. Снимаем с вешалки. Давайте распутаем с вами. Это, как всегда, я. Я не могу тут быстро все распутать. Вот. Все. Все. Наконец-то я распутал. Наконец-то я распутал. И это у нас вот такое вот полотенце. Полотенце мягкое, попахивает оно клеем, но почему-то очень сильно пахнет сама голова. Края полотенца прошиты, очень-очень мягкая мягкая ткань. Давайте посмотрим, что тут в составе. Размер стоит, гладить можно, стирать при 30 градусах. Полиэстер, стопроцентный полиэстер. Вот такой вот полотенчик. Классное, классное полотенце. Все-таки заказывают у меня жена товары на Алиэкспрес детские. И я вам скажу, что когда как, когда как. Бывает, приходят хорошие товары, бывает приходят пахнущие. То есть плохого, в принципе, как-то первое время. У нас было плохое. Попадалось. Сейчас вроде нашли нормальные магазины, плохое не приходит, но приходит с запахом. Вот этот запах, да, очень жуткий запах, но что делать? Куда можно применить это полотенце? Например, пойти в баню. То есть пошли с ребенка искупали, потом вышли, накинули и все хорошо. То есть ребенок уже накрытый, накутанный. Но сам не люблю синтетические, сам не люблю синтетические полотенца. Лучше байховый или что-нибудь типа того. А так очень хорошее полотенечко. Очень хорошее полотенечко. Я думаю, будем использовать его. Ну, а на сегодня все. С вами был Владимир. Сегодня была короткая распаковочка. Я с вами ненадолго прощаюсь. Подписывайтесь на канал Китай Стал Ближе. Нажимайте колокольчик оповещения. Кому понравилось это полотенечко, переходите по ссылочке и обязательно покупайте. А я с вами прощаюсь, всем пока, до новых встреч!